Всем привет! С вами Павлантас. Сегодня мы играем в симулятор лесоруба. Мы этим за то, что я вчера играл капельку, ну что не играл, просто стоял там. Эм, они напали у меня 500, и я это продаю, и я получил очень много денег. Давайте лучше купим этих людей. Так, пятый прошел. Раз, два, три, четыре, пять. раз, два, три, четыре. Да, пять. Пять этих людей. Надо больше получать. Ой, делать этих людей. Потому что чем больше людей, чем больше дерева. А дерево у нас это монеты. А монеты это новый участок или апгрейды новые. Так, робим тоже, потому что будет быстрее тогда. Мы будем делать, получать монеты. Ну и больше. Так, подаем И получаем 200 с чем-то. Давайте покачаем скорость. нашу, что? А, это ихняя или наша? Я просто, Я просто не знаю. Ну, походу, мой наша. И сейчас я буду намного быстрее получать дерево. Потому что я долго тогда добегаю. Ну как сказать. Я тогда, когда я не прокачал скорость, я долго добегал до дерева. Сейчас я быстрее. Так, прокачиваем еще. Так, тут сколько надо потратить? Ну вот столько, давайте. Опа, а это что? Так. Я не вижу за эту дерево. А, -а, а Ну, понятно, там сад наш. Это значит, что да. Строимся. Но это уже будет потом. Следующая следующей серии или в этой? Но ну, мне кажется, в следующей серии. Так. Мы уже напали очень много дерева. Это значит, что надо покупать еще скорость. Потому что мы сегодня будем прокачивать только в скорость. Никуда не больше. Ну, не больше... Больше никуда. Мы не будем тратить То есть... Только в скорость. А, кстати, еще силу топора надо. Чтобы я уже рубил посильнее. Не по два удара, а по одному. Я тогда буду быстро бегать. И получается... И рубить все деревья с одного удара. Это хорошо. Так. А почему у некоторых красных деревья? А у меня только зеленые начальные. Ну ладно. Так. Рубим, рубим, рубим. И добегаем до продавца. Ну не продавца, а до этой лавки. И проходим. Делаем так. Это значит что мы покупаем. Ну, не покупаем, а именно. Улучшаем свой топор. Кстати, а я с ферме еще буду получать много денег. Ну, это значит посадил что-то. И мне за это даются деньги. Дальше больше, чем с этого, как сказать, дерево. С лесом. Хм. Но для бизнеса можно потратить все. Ну, тогда давайте. О, это дерево мне нравится. Золотое, наконец-то. Так, тратим. 250, тратим. Дальше 300. Почему так много надо? Только не говорите, что... Так-то у так или что там. Это я помню. У меня... В школе, типа, задирали. Ну, не задирали позы. Они говорили. Назови 300. Я назвал. А что мне делать? Они от меня не отойдут после этого. Ну, это значит то, что будут больше времени говорить все это. Лучше им сказать, чем, чем они будут отвлекать тебя в школе. Э! Э, я не понял. Я не понял. Так, надо срубить. Видите, лейка. Это значит, там можно поливать что-то. Это значит, что, что... там какая-то ферма. И там это в сторону туда. А почему тогда Пашка. А, сюда! Значит, я неправильно все сделал. Кстати, а давайте посмотрим, что там у соседей. Посмотрим, навестим. Будет лучше. Так, ну давайте скорость сейчас прокачаем. Так, где-то мои соседи. Сейчас все этим Оп, где там? Во. И давайте туда. Там кто у нас там живет? Кстати, он прям паска Он прямо на букву W. Это значит, как сказать. Ну, я не помню, как. Это назвать, Кстати, я тут не могу, не могу, жаль. Кстати, давай посмотрим, как у него там. Хей! Hey. Здорово! Ладно, пошли, а то мы уже надоели ему. Кстати, давайте посмотрим. У него... Это не было? Галочки такой. А нет, нет было. Это значит... А поскольку... А у него была, а он только до конца не сделал. Но я ему напомню, что надо сюда. Оп. Ну ладно, идем домой, подарим то дерево, которое они там заработали лучше. Я еще куплю участок один. Так, оп, о, золотое дерево, шоруем. О, еще одно золотое дерево. Вот почему я прокачиваю это бег. Потому что я тогда буду долго, быстро бежать. И я все успею. Такой, не правильно? А именно, я сейчас куплю то, и потом тут куплю. А, вот, кстати. А что ты делаешь? Последим за ним. А, он плевать, что у нас были золотые. о о, -о, -о. Это хорошо, молодец паренек. Давай я еще золото получу. Так, надо улучшить его. Так, сколько там? А, 8 минут. Ну ладно, так. Я только не понимаю. А где он? Тут этого нету. Да вот так делаем. Просто он тут один, но как я тогда получу больше этих деревьев? Ну ладно, так. Я тут будет просто золотой лес. Так, это рубим и это. Да еще, еще дай. Кстати, а это что? опять говорят, купите что-то. Вот теперь перед тобой. Почему ты не берешь это, которое поближе с тобой? Ладно, так. Это продаем, потом улучшаем себя. Потому что надо, что мы не только зарабатывали с них, потому что они тоже устают. Им надо зарабатывать на жизнь. Они же тоже такие же, как, как люди, как мы. А, что то на пилу не стал. Им тоже надо отдыхать. А я буду просто работать целыми днями. Рубить и продавать. Рубить и продавать. Я же с акрадом, походу, поиграю капельку 5 минут или 10 тоже. Да не, лучше будет все по честному. Я не буду играть без хуй... без съемок.